Всем привет! Предлагаю вашему вниманию новую рубрику, в которой я буду давать примеры из моей реальной разработки, те вещи, с которыми я сталкивался. Это довольно незаврядные вещи, довольно нестандартные задачи. И в этом первом челлендже я предлагаю вам реализовать функцию вращения элемента. Все вы, наверное, видели у себя в телефонах, когда выбираете будильник, такие вот крутилки. Также на некоторых сайтах кинотеатров, можно увидеть какие-то подобные крутилки, ну или где удобно, когда дизайнеру придет на ум сделать крутилку, то может быть что-то подобное. В данном случае это сделано при помощи HTML, CSS, это 3D трансформация, и за счет этого она выглядит такой как бы трехмерной. Но суть от этого не меняется, она может быть абсолютно любой, и это лишь визуализация. Суть в том, чтобы сделать плавную прокрутку. Вот, обратите внимание, Насколько плавно она вращается и отпускаем мышку, и ее положение сохраняется. Также обратите внимание, на то, что, обратите внимание на то, что она работает даже на мобильных устройствах. То есть вне зависимости от того, касаемся ли мы мышкой, пальцем устройства, все работает очень плавно и очень четко. А, плюс обратите внимание на то, что а, хоть мы. И вращаем элемент, он не должен привязываться к позиции контейнера. То есть, где бы у нас не был контейнер, у нас ничего не должно ломаться. А то очень часто бывает, разработчик что-то пишет, а потом меняет позицию контейнера и все ломается. Вот это без привязки. То есть, в любом месте контейнер, где бы ни находился, это все должно работать. Вот. В описании под видео будет ссылка на GitHub, где будет такой же темплейт. Вот здесь задача, и ровно через неделю я выложу в папку решения код с тем, как это сделал бы я. Так как этот урок не про и все уже находится в файле, в соответствующем html css, все стили написаны, можете их спокойно смотреть, и изучать. Здесь организован простой рендер в файле контейнер, куда подключается класс RotateElement. И, собственно, здесь нужно написать весь код, который бы делал такое вот плавное вращение. Увидимся через неделю. Спасибо за внимание. Пока.